4 минуты осталось ну подожди на да 19 1 ну, а с... да а с... а мы с... С так, кстати фото можно сделать да. сергей с... перед, перед перед съемками Hello. О, а звук у тебя тут нормально все делать настать своего телефона тоже звук отключи да. я его максимально включаю звук так я...